Всем привет, дорогие друзья! С вами Чайок ТВ. Я нашел ролик, в котором человек заходит в игру и видит то, что у него в игре в меню мап добавлена новая карта под названием Сатурн. И поэтому я решил разобраться, правда это или нет. И именно поэтому мы сейчас по детально рассмотрим этот ролик и поймем, правда это или фейк. Но ты знал то, что человек, когда улыбается, он не может дышать? Я когда узнал, просто был шокирован. И также молодец то, что ты прямо сейчас улыбнулся, и я тебе желаю улыбаться как можно чаще. Ну и также почаще ставить лайки под мои ролики, потому что я очень сильно стараюсь. Ну а если ты не подписан, то пожалуйста подпишись, потому что до 30 тысяч подписчиков осталось всего лишь 800. И как только на канале наберется 30к, мы будем улыбаться все вместе. Ну а теперь погнали разберемся в ситуации с новой картой под названием Сатурн. Как только я узнал про новую карту под названием Сатурн, я не стал так сильно с ней скептически относиться, потому что все таки у этой идеи был шанс. Так как игра, в принципе, построена на космической основе, и самая первая карта под названием The Skilled была сделана в космосе. Да и тем более в игре уже есть одна планета, которая называется Полюс. Ну а вы сами понимаете то, что в космической системе еще много места для новых планет. И дабы удовлетворить своих игроков, я думаю разработчики добавили бы такую карту. Да и тем более с оценкой игры огромнейшие проблемы. Да и тем более оценка игры в Play Market составляет 3,4 балла, что является для такой огромной игры просто гигантским провалом. И все отрицательные отзывы стали нормальными. Все пишут то, что недовольны последним обновлением. И вот пример: Последнее обновление все убили. Графика стала хуже, все очень обрывистое. Текст лезет куда попало. Персонажи стали дергаными. Скатилась игра. Верните, как было раньше. Ну и настолько быстрое добавление еще одной новой карты могло хоть как-нибудь спасти компанию Inner Slot, потому что игроки сейчас очень активно бегут из Among Us. Как говорится, замена любому есть. Ну и когда я увидел эту карту, я, конечно же, был очень сильно заинтересован. И давайте наконец уже рассмотрим данный ролик. Итак, на этом ролике мы видим то, что человек зашел в мапы, и у него доступна карта под названием Сатурн. Но, однако, я хочу сразу задать вопрос, который беспокоит абсолютно каждого. Где карта «Айршип»? Мы ее ждали 4 месяца, а ее здесь нету. Но, однако, есть Сатурн. Отдай карту! Но самая интересная деталь то, что на этом моменте заканчивается ролик, то есть он так и не поиграл на этой карте. Ну, однако, ладно, давайте ему дадим еще один шанс. Вдруг разработчики сделали прям скрытное бета-тестирование и очень жутко накосячили то, что нельзя поиграть на карте Airship. Но, однако, нет, не будем давать ему никаких шансов, потому что мы знаем то, что это фейк, и об этом нам говорит еще одна деталь. Посмотрите на название и логотипы карт, которые уже есть в игре. Мы видим такую деталь, то что абсолютно каждое название выделено белым цветом. Если мы присмотримся к названию Сатурн, то еле-еле тоже видно белое выделение, хоть оно и очень маленькое. Однако обратите внимание на логотипы, которые есть у карт, которые вышли. К примеру, у карты под названием The Skilled логотип это летающий корабль. И мы видим то, что летающий корабль выделен белым цветом. А теперь обратите внимание на логотип карты Сатурн. Мы видим то, что сам логотип не выделен белым цветом. А такую ошибку разработчики никак не могли допустить. Теперь мы точно знаем то, что такой карты под названием Сатурн не существует и никогда не существовало. Ну а я тебя попрошу прямо сейчас поставить лайк, потому что я очень сильно старался. Ну и также, пожалуйста, подпишись, ведь до 30к осталось прям совсем чуть-чуть. В общем, пишите комментарии, мне будет приятно их почитать. Всем пока!